Здравствуйте, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео я записываю для участников моего тренинга «Партнерские продажи для новичков». В этом тренинге есть один урок, посвященный сервису GetBot. Это сервис, который занимается качественным продвижением в социальной сети Одноклассники. Сервис работает, используя скрипты iMacros. И также это видео я записываю для тех, кто покупал у меня скрипты iMacros для Facebook. С чем вы можете столкнуться сейчас? Не далее, как вчера, запуская профили Mozilla, в которых у меня работают скрипты iMacros для разных социальных сетей, вчера ситуация выглядела немножко даже страшнее, чем сегодня. В разделе, где находились сами скрипты, появлялось такое красное сообщение расширение iMacros не могло найти маршруты правильно. И естественно никакие скрипты не работают. Все это произошло из-за того, что iMacros это обновляемое расширение и он сам обновился до девятой версии. В настройках расширения стояло как раз именно автоматическое обновление. И скрипты перестали работать. Вот сейчас это выглядит немножко по другому, то есть никаких страшных ругающих сообщений, но если попытаетесь запустить тот же самый Getbot вот у вас появится вот такое вот сообщение о вашей хотя обратите внимание сервис вот прекрасно работает в другом профиле где стоит младшая версия айма что вам необходимо сделать чтобы восстановить <coughs> работоспособность своих скриптов во первых убедитесь что у вас именно стоит сейчас 9 маккро входим в менюшку moзилы выбираем дополнение находим дополнение макрос и нажимаем подробнее вот если у вас будет версия 9 и выше значит у вас ситуация как у меня вы должны удалить это расширение нажимаю на удалить и удаляю это дополнение из профиля для уверенности лучше конечно этот профиль еще раз и перезапустить вот я его перезапустил в описании к этому видео я вам дал ссылочку на скачивание восьмой версии расширения iMacros. Вам необходимо пройти по этой ссылке и скачать. Ссылка будет на, на Яндекс Диск. Скачайте. По умолчанию все файлы будут помещаться в папку загрузки. По завершению загрузки опять же заходим в меню Mozilla, выбираем дополнение. И переходим к настройкам вот эта вот шестереночка с раскрывающимся списочком. Нажимаем на раскрывающийся списочек и выбираем установить дополнение из файла. Находим папочку, куда вы сохранили восьмую версию iMacros. Выбираем этот файлик. Нажимаем открыть. Подтверждаем, что мы хотим установить. Нажимаю установить. И здесь уже однозначно придется перезапустить профиль. Вот, профиль с установленным уже Расширение iMacros. Но сейчас уже это восьмая версия. Вот нажмем на подробнее. Видите, версия 897. Значит, мы все сделали верно. Для того, чтобы наш iMacros больше не обновлялся, все наши скрипты работали стабильно, вам необходимо просто-напросто отключить автоматическое обновление. Опять же, ходим в меню, выбираем расширение и нажимаем на подробнее. Опускаемся в самый низ. По умолчанию автоматическое обновление у нас включено, мы его просто-напросто отключаем. Все. Больше ничего делать не надо. Закрывайте это окошечко. Настраивайте снова же расширение для того, чтобы ваши скрипты работали стабильно. То есть я рекомендую установить среднее, отключить все галочки, кроме подсвечивать объект. И можете спокойненько продолжать использовать свои скрипты на приложении iMacros. Большое всем спасибо. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментарии к данному видео. И те, кто хочет научиться привлекать клиентов в любые проекты и по-быстрому монетизировать эту способность, то есть научиться работать с партнерками, я предлагаю свой тренинг, который уже продается больше 8 месяцев на бирже Glopart. Большое всем спасибо. Желаю счастья. С вами был Игорь Черноусов.